работ 2016 года является администрация и собрание депутатов МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Согласно положению, конкурс проводился с целью привлечения внимания периодических печатных и электронных изданий к вопросам местного самоуправления, к рейтенческой тематике, достижениям предприятий и жителей ОКРУГА, а также с целью формирования у жителей МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Чувство патриотизма». конкурс проводится в девяти номинациях. Крупный план, культ просвет, законный порядок, люди и судьбы, собрание депутатов в зеркале СМИ, исторический проспект, мяс, спортивный Геннадий Анатольевич и Евгений Анатольевич, прошу приступить к почетной обязанности вручения наград победитель. Газета Глагов. друзья, так совпало, что 17 ноября 1996 года я студентка первого курса научного отделения режиссерского факультета Академии искусств, пришла в телекомпанию КТВ, И вот буквально на меня, для 20 лет работы в, в роли журналиста, потому что все-таки это моя профессия, я хочу сказать, что э, журналистом, наверное, я не родилась журналистом. Я пришла в телекомпанию, Миша, посмотрела, сказала, может, у что-то и получится. Я ему очень благодарна, что вложил в меня свои труды, что Сергей Валерьевич Баков поверил в меня и дал возможность развиваться, идти к этой профессии. И сегодня, понимаю, ответственность мы все должны знать, журналист, это очень ответственно. Потому что от нашего слова зависит, будет война, награда да, или мир. Так вот, я очень хочу сказать нашим руководителям, нашим депутатам, что мы хотим мира и стараемся идем к этому своими сюжетами, своими материалами, потому что только в мире можно что-то создавать, развивать и делать наш город лучше. Спасибо большое. И вот эта диплом, это очень важно. Но всегда наши эти зрители голосуют в пятницу в 19.00 кнопкой культа, выбирает канал ТНТ-МЯЗ и другие недели. За это мы очень благодарны. Спасибо большое. Вторая рекламация ⁇ Собрание депутатов в Зеленой Участвует в проекте печатных электронных дней, освещающих деятельность представительского органа местного самоуправления. Третье место ⁇ агентство Ньюс-МИАС. За серию материалов о работе комиссии. Собрание работы депутатов по кругам. Компания от Эвемиас. Цикл сюжета выездные дни депутатов. мухин газета глав публикация настоящий полковник рассказывающих о деятельности правоохранительных органов и оперативных служб. Второе место – Гузель Штелькова, телекомпания ОТВ «МиАЗ». Спецрепортаж о ГИБДД. Уже прав на медилище. ДИНАМИЧНАЯ Я хотела сказать не очень много, а, наверное, в продолжении мыслей Оксаны о том, что обратился к вам коллеги, да? мы коллеги, мы же тоже власти. Вопрос, что первично, что вторично, да? но это вопрос для политики. Принципиально важно то, что каждый из нас понимал степень своей ответственности за сказанное слово, сделанное. Дело выпущенный репортаж, ну и так дальше. Я глубоко убежден, что сегодня в зале присутствует настоящий профессионал, и э, их заслуги оценены по достоинству, потому что номинировалось, по-моему, 85-80 работ. Да? Вот, там, члены жюри уже рассредоточились. Да? Да. 80 работ. Выбрали лучших из лучших. В принципе, э, конкурентность, она, что называется, налицо. Я полагаю, каждый из вас сегодня удостоен этой э, премии, удостоен, безусловно, по заслугам, по тем критериям, которые были а, определяющими при поведении итогов. А это, безусловно, в первую очередь значимость того, что делаете верность, делу делает честность, ну или про правдивость в данном случае. Действительно, слово, сказанное со страницы газет, с экрана TV, в сети интернет, оно может сподвигнуть ко многому. И вот это та ваша степень ответственности, которую я глубоко убежден, каждый осознает. Спасибо за конструктив, спасибо за э, существующий диалог. Я полагаю, что взаимоотношения впредь будут вкладываться именно в таком же личном формате, ну и мы с вами многое сможем сделать вместе. Еще раз спасибо. Уважаемые сотрудники, члены команды средств массовой информации от собрания депутатов, хотелось бы вас искренне поблагодарить за тот труд, который вы делаете каждый день, с тем пристрастием, с которым вы работаете, с той энергией, с которой вы пашете то, как вы представляете мяски городского округа, И хочу сказать, что вот та культура в мяско-городском округе, которая сложилась в средствах массовой информации, самое главное, тот уровень, который оценивают не только в городе, не только в области, а на всей территории Российской Федерации, потому что а, то, как вы это делаете, это действительно то есть класс. Большое вам спасибо. Я вот был на мероприятии а, с Мозгиной Анатольевичем, то есть это вот Управление внутренних дел а, праздновало День полиции. Я говорил о том, что, э, в сред... что в ОВД коллективе очень красивые девушки. Я хочу сказать, что средства массовой информации там самые красивые девушки.